Самшит в нашем обзоре сегодня Здравствуйте уважаемые друзья Сегодня мы будем рассказывать о самшите который растет у нас который будет на сезон 2020 осень в нашем интернет магазине Это опять же самовывоз желательно Смотрим на него какой он у нас 50 сантиметров. 50 сантиметров практически весь. Побестят. Вот куст. Вот если можете видеть, вот куст. Хороший куст тоже можно на, на бордюр его. Хоть на что можно. Вот такие кустики, довольно-таки хорошие. их немного, ссылка будет в описании заходите на сайт смотрите на этом обзоре считаю закончен всего доброго удачи до свидания